Сегодня по радио рассказывают, что ученые нашей планеты пришли к выводу, что нам жить осталось еще лет 50, не больше. Потому что дальше уже существовать будет тут невозможно. 50 лет кто из нас не доживет, но зато дети, наверное, доживут. Вот что значит потеря знаний об основах космической жизни, потеря знаний о законах. То есть это, ну, оказывается, не сказка. Действительно, пока нет веры в беспредельность существования человека. Зачем человеку воспитывать в себе лучшие качества для какой-то там короткой земной жизни? Зачем ему ответственность? Зачем ему героизм? И так далее. Ведь все закончится смертью. Поэтому, особенно на Западе, человек живет по принципу, по формуле. Живем только один раз. Но раз и живет, он один раз. Это приводит к культу эгоизма. И вот тогда жадность, зависть, страх, там, трусость, ревность. То есть все отрицательные свойства перестают считаться позорными. А если человек узнает и осознает, что он существо вечное и бессмертное, то тут ситуация совершенно другая. Осознание далекой цели, осознание нерушимости собственного существа. Не надо только под существом понимать свое тело. Тело это явление временное. Так вот осознание нерушимости своего духа, знание космических законов, в частности закона перевоплощения, закона кармы и так далее дает возможность каждому усилию взрастить и воспитать в себе то или иное качество. Тогда жизнь приобретает особый смысл, особую ценность. А оказывается, ничто и никогда нигде не пропадает у человека. Все, что он добыл трудом, это всегда с ним. Даже самое малейшее усилие в этом направлении – обязательно когда-то принесет ему свое явное следствие. И земной человек вступил в эпоху сознательного развития своих качеств, духовных качеств. И те, кто не осознает или не хочет осознавать направление космической эволюции, вот эта вся публика сметается волнами эволюции. Об этом было давно предсказано. Бы Настала огненная эпоха. Мощные потоки космического огня уже воздействуют на планету. Этот процесс все время усиливается. Учение живоэтики или учение жизни дает нам знание о том, как развить в себе психическую или огненную энергию, чтобы выстоять в процессе этих глобальных перемен. Если мы знаем Атлантида, то есть четвертая раса погибла от воды, то пятый раз от огня. То есть огонь проводит и будет дальше проводить ревизию всего, что здесь на нашей планете мы сделаем. И не только мы, то вся планета будет перестраиваться. Немало сказано об имеющейся у каждого человека огненной энергии, то есть о психической энергии. Как развитие психической энергии в себе невозможно без овладения двумя ее непрерывными спутницами, то есть мысли и воли. Все таланты, все гении, которые воплощались на нашей планете в разные века, в разных местах, достигали успехов только тем, что брали в свои руки управление вот именно этой огненной троицей, то есть мыслью воли и психической энергии. Было в истории человечества случаев довольно немало, когда управление такой мощью попадало в темные руки. И тогда происходили разные кровопролития, и войны упадок, исчезновение страны и народов. Сейчас на планете уничтожены громадные площади лесов и продолжают уничтожаться. Для чего? Для получения, в первую очередь, бумаги, конечно. Чтобы писать миллионы томов книг, а книги заполнены образами тех или иных мыслей. Существует у нас наука психология, Правда, она не имеет прочной опоры, поскольку не изучает тонкие структуры человека. А вот мысль того, что не изучается, психология, к сожалению, является по сути новой наукой, пока еще не обрела истинного предмета изучения, так больше всего поверхушка. Учение живой этики определяет назначение этой важнейшей из наук, а также возможное направление исследований. В частности, там сказано, что истинная психология — это наука о мысли. Изучение мысли не может ограничиться каким-то одним народом или какой-то частью народа. Сравнение сознания различных времен даст неожиданные выводы. Можно заметить, насколько потенциал мысли не зависит от материальной цивилизации. Также можно убедиться, что богатство не будет спутником мысли. То есть сколько бы человек не имел богатства, эта мысль его не расширит и не улучшит. Самые, казалось бы, тяжкие условия, вот именно они, способствуют углублению мысли. Ущерб в средствах благоприятствует утончению сознания. Но ну, а кто-то скажет, как же? Мне богатство само идет в руки. Чем мне делать -то? Отказываться от него, что ли? Нет, просто передать его нуждающимся. И история показывает, как слагались гнезда истинных мыслей. Потому наука мысли – это наука о жизни, космическом бытии, ибо мыслью сотворена вся Вселенная и все, что в ней. Не нельзя усложнять изучение мысли никакими ограничениями, ибо это очень опасно. Эта наука, наука мысли, должна быть вечной живой наукой, ибо ведь мысль постоянно вибрирует, постоянно живет в беспредельном пространстве. Так, устремление к изучению мысли приведет к пониманию так называемых феноменов или различных явлений, которой есть ничто иное, как неосознанная психическая энергия в различных ее проявлениях. Ну все, желаю вам сказать.